вечер день ночь не знаю что вас там тема сегодняшнего расклада это что можно сделать чтобы наладить отношения первое второе третье четвертое выбирайте любое время в описании под видео я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои будет предыстория по каждому камушку по каждому варианту ориентируйтесь на нее но в принципе если она вам не нужна и вы знаете что это ваш вариант Тогда вы смотрите, что можно сделать, чтобы наладить отношения. Можете загадывать как мужчин, как и женщин с теми, с кем вы там как-то ссоре, либо не ладите, либо как-то холодно, либо как-то вообще непонятно. Загадывайте 4 человека. 5 человек, ну, я не уверена. Я не уверена, что можно посмотреть, но если 2 человека на одном камушке милости прошу. Поэтому все, давайте. Что можно сделать, чтобы наладить отношения? И Ставьте, пожалуйста, на паузу, попейте, освежитесь. Ну, давайте, погнали. Если что, ставьте прав на паузу, и мы поедем. Здравствуйте, кто выбрал первый у нас великолепный вариантик. Что можно сделать, чтобы наладить отношения? А также будем смотреть сначала, конечно же, предысторию вопроса. Так, давайте предысторию вопроса. Предысторию вопроса. Что же случилось? Как-то как-то да. Так, дорогие мои, здесь у нас предыстория вопроса. Я бы не сказал, что здесь какие-то расставашки, какие-то, ну-ну, нет, нет, нет. Ну, есть уже ответ, есть уже ответ, есть, есть, есть. Это касаемо тут денег, касаемо тут того, что люди заработали, касаемо тут того, что люди имеют. То есть здесь больше какой-то толчок к непонятным преткновениям по отношению к этому человеку являются денежно-финансовый вопрос, вопрос развития какого-либо дела, либо чего-то нового. Также здесь касаемо каких-то страхов по поводу людей, то есть люди, возможно, чего-то боятся и не доверяют тому определенному гражданину, на кого они загадали, либо также наоборот. Поэтому здесь именно на... Да, на потенциале, на реализациях это может быть мама-сын, это может быть мама-дочь, это может быть люди, которые немного разных взглядов и разных понятий жизни то, как она должна строиться, но у каждого при этом есть свои причем предрассудки. Основа здесь недоверие, недоверие своих каких-то ценностей, денег, то, что вы нажили. И от какого-то опыта вы, возможно, считаете, что ваш опыт он наиболее вероятный у другого же опыта его нету, и вам хочется кого-то наста ну, кого наставить на путь истинный. Ну вот здесь вот я бы сказала именно принципы, разные разные взгляды жизни, у кого-то истерия по отношению к какому-то человеку, у кого-то недоразумение по отношению к какому-то богатству. То есть здесь люди, возможно, вот, вот на таких каких-то моментах очень разные и не могут найти какой-то состыковки, чтобы принять какое-то, возможно, также решение. Угу. Просто здесь, здесь эмоции. Здесь немножечко, я бы сказала, эмоции зашкаливают от вашего недоверия, от того, что... Здесь нету карт эмоций, но здесь, я думаю, большой, сильный эмоциональный фон в плане того, что на вас давят, либо на того человека, кого вы загадываете, некоторые страхи, недоразумения и какой-то жизненный опыт и позиция. То есть здесь, поэтому разные принципы у таких людей. Это кто-то кто чем-то делиться не хочет, кто-то чем-то... Кто-то знает лучше, чем тот человек, на кого они загадывали, либо наоборот. Здесь нету прям точной такой ну, позиции, что вот этот человек, вот на кого вы загадываете, то такой-то, такой-то. И вот к чему то, что он боится. Здесь могут отражать ваши какие-то страхи по поводу э каких-либо событий. Также развитие. Это может быть касаться учебы, это может быть касаться развития чего-то нового, переезда э в другие страны, новые квартиры, распоряжение каких-то долгов, э также распоряжение всяких... Но касаемо также, я бы сказала, еще страхов, то есть люди боятся к таким вопросам подходить, либо боятся за человека, кто подходит к, этому, к этим вопросам. То есть вот такая какая-то некоторая предыстория, не совсем любовного плана, а больше скорее как разные люди разных пониманий жизни, то есть из разных времен, разного опыта, мнения. Больше вот здесь вот какая-то какая, какая стычка, какой-то дискомфорт, возможно, в каком-то вопросе, где человек не может выбраться. Либо тот, кто загадывает, либо на того, кого здесь загадывают. То есть где-то кто-то здесь выбраться в какой-то ситуации и не может, боится. Возможно, даже сталкиваться с этим очень сильно ему страшно, либо ей страшно. Я не исключаю того и момента по пожам. Все равно. Поэтому, дорогие мои, но ну, здесь какая-то тяжелая ситуация, которая как-то очень сложно сдвигается, либо вообще не сдвигается с места. То есть, возможно, какой-то определенный вопрос между людьми, который тупо решить невозможно. Вот вот здесь вот именно какой-то такой, поскрипывают вот, люди друг на друга. В этом плане. Не Нелюбовные отношения здесь не об этом. Предрассудки, э, страхи, э, капитал, деньги… Опыт, жизнь Ну вот здесь вот, вот все вот с этим Связано а, а, Ну ладно, давайте дальше Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Очень обширная тема, я понимаю С такими сочетаниями карты Я максимально вот выбрала вот то, что здесь больше подходит Ну а правда обширно, я согласна с вами это может быть все что угодно, но кроме, вот, я бы сказала, каких-то любовных тематик, каких-то вот именно личностных таких вот непоняток. Вот. А, но ну, здесь и резкие основания у того или другого человека вот как-то не состыковываться со взглядом. А, что можно сделать, чтобы наладить отношения здесь? Что можно сделать? Что можно сделать? Так, пока покопаться, пока <свист> так. Сейчас, погодите. Еще все здесь так легко. Ну-ка. Да. Ну, здесь то, что в ваших силах а здесь могут, я бы сказала, некоторые личности ошибаться. Даже тот, кто загадывает на человека, может ошибаться по этому поводу. И даже по поводу самого человека. Сложно такой совет. Сложно. Очень сильно. В плане он достаточно особо нестандартный. Ну и именно... Именно, да, ну. Так, кому-то все-таки, я бы сказала, покопаться в самих себя и в своих же каких-то интересах, дорогие мои. Кто-то должен здесь покопаться в этом. Кто-то должен понять также и... и Музыка mm. Так, если кто-то здесь пойдет на обманы, я прям сразу говорю, вам влетит. Прям по крупное число вы поплатитесь и тому подобное, если что. Если реально кто-то задумает здесь очень сильно негативную вещь. Вам, вы, по, вы у меня попадете в очень даже неприятную ситуацию, если кто-то здесь примется обманывать. Потому что здесь карта обмана присутствует. Кто-то может сказать, это типа все дела постоянно. Если у нас любители, новички такие, тороги. Поверьте, если вы кого-то здесь обманываете, здесь немножко не про обман идет, Если вы кого-то здесь хотите обмануть и как-то здесь на свою сторону зла, своими печенками переманить этого человека на свою сторону и на свое мнение, у вас этого крайне не получится, если вы это будете делать как-то, ну, хитро. хитростью здесь человека не пронять. Вот как раз-таки, что самое интересное. Хитрость, наоборот, кого-то очень сильно затуманит, и вы, ну, это как... Рыть сами себе ямку, вы своей хитростью строите себе ямку, если кто-то хочет здесь пойти обманным моментом и путем э, по поводу загаданного человека. Это раз. Э, смотрела, потому что. Вот. Э, дальше второй момент. Давайте так. Люди, покопайтесь немножечко в себе, в своих страхах, в своих каких-то суждениях, предрассудков, потому что там немножко кроется то, что вы принять в жизни не можете и даже принять в жизни по поводу вашего человека, на кого вы загадываете, даже какое-то развитие и тому подобное. Возможно, здесь при Присутствует некоторая неготовность смотреть в будущее, в то, что сейчас в моде, неготовность и больше предрасположенность вот как-то я хочу в своем мерке оставаться я не хочу идти на контакт я права либо я прав здесь в этой ситуации я не хочу взглянуть в глаза реальности я... и вот здесь вот такие люди либо кто загадывает либо на того кого вы загадываете здесь большинство и как раз таки ваши какие-то проблемки они кроются именно больше в подсознании здесь и здесь и есть предрассудки очень сильные возможно некоторая боль Гордость за то, что вы там накопили, а как можно что-то транжирить и тому подобное. Но вот здесь чисто ваши какие-то предрассудки, возможно, которые немножечко устарели. Которые надо, если вот такой здесь совет, ну легче относитесь к высказываниям, либо к диалогам других людей либо этого человека просто легче не особо цепляйтесь за слова здесь покопайте самих себя потому что здесь они вот такие ваше мнение а здесь да важно но а это не это модно сейчас то чего вы придерживаетесь это актуально в вопросах этого человека в развитии в вашем с ним либо в развитии самого человека это актуально ваши предрассудки именно в данный момент времени я не говорю здесь ограниченность это предрассудки чистой воды ограниченность здесь это другое понятие это очень Ненужное слово здесь, если у кого-то здесь такой вопрос возникнет. Поэтому здесь покопайтесь, пожалуйста, в себе э, и, в, и то, что вы храните. Каких-то ваших м, внутренних переживаниях и каких-то внутренних страхах. Воспринимайте диалоги этого человека немного легче. Вы ничего с ним поделать не сможете. Здесь немножечко бесполезно что-то делать, но поделать собой и как-то посмотреть в будущее, либо на развитие, на какие-то результаты, возможно, возможно, на чужой опыт также опереться, здесь очень сильно актуально для некоторых людей. Сделайте то, что в ваших силах именно в этой какой-то определенной ситуации, потому что такая ситуация, я не могу сказать, что она не первый раз либо с этим человеком, либо в общем. Здесь, возможно, человек сталкивался, сталкивался, кто загадывал, кто загадывал, я вот здесь сказала, с, таки, с такой ситуацией не, не один раз и не только с этим человеком. Вот это я могу здесь сказать. Поэтому здесь сильный упор на то, что вы можете сделать. И на то, как вам себя вести. Поэтому, дорогие мои, здесь более легче относитесь к ситуации. Не считайте, что вас кто-то хочет обмануть. Это немножечко не то, что глупо, а здесь из-за каких-то обманов вы можете как раз таки бояться. Из-за каких-то недоразумений вы можете остерегаться, и вы можете не ходить в те ситуации, которые совсем иные, в которых вы не привыкли. Поэтому, дорогие мои, все равно в какие-то новеллы жизни, либо в новое развитие придется входить. Рано или поздно, если вы будете придерживаться своих только взглядах, не принимать чужие какие-то точки зрения и будете вот сверху вниз на всех смотреть, здесь это не будет актуально вот с этим человеком. Возможно с другими, но не с этим, на кого вы загадывали. Здесь от вас мало что зависит, но вы можете просто не бояться, вы можете не становиться жертвой своих же собственных глубинных страхов, которые вы при этом очень сильно боитесь и по этому поводу переживаете. Вот, вы можете здесь взаимодействовать с собой и смотреть в будущее. Но диктовать какие-то условия вы тут не в силах. И наладить отношения здесь зависит также не только от вас, но и от другой стороны. Но делать на этом акценты вам совсем не стоит. А здесь, скорее всего, сделать акцент чисто на себе. Поэтому вот здесь какой-то такой момент. Поэтому спасибо вам. Надеюсь на ваше понимание в этом вопросе, потому что есть такие диалоги, которые не особо здесь могут воспринять. И очень тяжело воспринимаются некоторыми количеством людей. Спасибо вам. Давайте дальше. Так. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй вариант. Все. Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Предыстория вопроса. Голос даже дрожит. Предыстория вопроса здесь. Давайте смотреть предысторию вопроса. Предыстория вопроса Это варианта. Так. Девятка, ну Куда же без нее? Куда же без нее? Она, наверное, будет везде. Предыстория вопроса. Предыстория вопроса. А вот здесь, а вот здесь чисто, может быть, внутренне внутри семьи, касаемо семейных взаимоотношений, касаемо также развития, и куда там человек пойдет, ребенок учится, куда наши отношения катятся, что между нами общего, не общего. Вот здесь чисто вариант будет основан на чисто семейных традициях, на семейных урядицах, на детях. И, ну, это, наверное, с точки зрения тогда взрослого больше. Ну, возможно, это касаемо ваших родителей, это касаемо ваших детей это вот все что касаемо внутри семьи некоторого недоверия каким-то успехом также опечаленность и страхи по поводу семейных взаимоотношений либо по поводу также какого-то развития либо куда там ребенок пойдет либо что с ним будет либо какое у нас у нас будущее у нашей семьи либо семейные взаимоотношения чисто вот именно семья Семья, внутри семьи, дети, развитие детей и куда кто пойдет, что будет и тому подобное. Здесь вот чисто вот такой, чистый упор на семейные взаимоотношения между друг другом. Вот, возможно, спор между детей и тому подобное. Вот какие-то спорные моменты внутри семьи, э э э и очень, которые человек очень, в принципе, боится как-то даже затрагивать, либо затрагиваются какие-то страхи человеческие. Но здесь очень сильно много переживаний, чисто эмоциональных, и как-то ну, как вот так вот. Поэтому э, семейные взаимоотношения. Окей, okay. что можно сделать, чтобы наладить отношения? Ну, прям да. Но здесь я бы сказала и, и развитие, и что будет, что будет с нами, что будет с нашей семьей, куда мы катимся. То есть здесь вот именно семейность какая-то затрагивается. Также и дети. Да, у кого-то развитие. Кто пойдет куда учиться. Я знаю вот это, а лучше вот так сделать. Я вот так вот. Ну, как-то так. Что можно сделать, чтобы наладить отношения с загадным человеком в этом варианте? Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Король, жезл. О, десятка ключ. Нет, я перевернутый не рассматриваю. Так. Ух, как, это вопрос, это вопрос интересный. Найти доверие. Найти доверие с этим человеком. И здесь свое собственное я. Возьмите, пожалуйста, ответственность за то, что вам надо наладить отношения и именно ощущение доверия друг к другу. Вам надо услышать того человека, кто именно, с кем вы общаетесь, с кем вы обращаетесь. Вам надо услышать, вам надо взять на это ответственность. Действовать из разряда Я моя, моя, моя не понимать, я знаю, как лучше и тому подобное. Настаивать на каком-то мнении, что вы круче тучи, не стоит. Либо какой-то такой именно позиция, кто-то кого-то здесь прессует. Если кто-то здесь кого-то прессует, то это здесь нежелательно и это бесполезно. Она не приведет к чему-либо. Здесь нужно некоторое обнуление, здесь стоит подумать, здесь стоит как-то также довериться. Но здесь бы, я бы сказала, лучше услышать то, чего хочет человек, который вы загадываете, и на кого вы загадываете. Возможно, установить некоторое доверие. Наладить отношения, возможно, с чистого листа начать что-либо, не принимать что-то всерьез и не принимать позиции вот моя моя ситуация, я тут главное, либо я знаю как лучше, это не стоит, она не приведет к положительным действиям. Здесь больше надо услышать, понять, без каких-либо своих предрассудков, без эмоций. Просто чисто разговор довериться человеку. Выбрать его, а не свое какое-то «я» и то, что вы главные люди в этой всей истории. Здесь именно услышать, я бы сказала, друг друга, услышать и понять. Здесь, возможно, также у кого-то эмоции шалят, если я там правильно ищу, то, то да. Эмоции могут шалить, у кого-то свое собственное «я», у кого-то эгоцентризм здесь может быть и присутствовать. Вот надо немножечко это, заг... это заглохнуть, <смех> заглохнуть в некоторые позиции, услышать того человека, понять. Простить, понять, простить, вот здесь, вот это вот, но без эмоций. Возможно, подойти, как с чистого листа, к какому-то определенному вопросу. Просто вот, об... некоторое сделать обнуление, просто довериться, либо услышать. Дорогие мои, ну вот здесь вот ч -ч чисто такой вариант, понять простить услышать наладить отношения взять ответственность наладить отношения не будь буквы. если кто-то здесь буков фигука не будьте букой фигукой здесь это не очень сильно хорошо потому что наладить именно отношения с букой фигукой никто не будет а с тем человеком кто смотрит все с чистого листа и у, ко и у которых нет каких либо предрассудков и жизненных оппозиций с тем человеком, который воспринимает некоторую правду, с тем человеком разговаривать легче, не правда ли? Поэтому вот здесь больше какой-то такой интересный момент. А вопросов у нас, в принципе, у нас нету от спонсоров, тогда пойдемте дальше, услышать, понять, простить, вот что-то вот такой момент здесь у нас проигрывается. Давайте дальше. Прям, прям, это как-то вариант, знаешь, быстренько, прям, быстренько прям прошел. И... Да. А, давайте. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Пре... А, третий вариант. Мы оставим. Мы оставим третий вариант все-таки <coughs> предыстория вопроса и что можно сделать, чтобы наладить отношения. Ну, давайте, вот вот предыстория вопроса. Похож на второй, я так понимаю, вариант. На начало, Ну, наверное, другая основа. Окей что можно сделать, чтобы наладить отношения. Так, ну сначала предыстория. Если кто, перевернутый, я не смотрю, правда? того, чего я хочу, нет, я хочу того, а не иначе. Здесь чисто хотение, желание, э, также, возможно, страх подходить к каким-то ответственным решениям, либо каким-то шагам по чувствам. Здесь больше э, основана предыстория на том, что я хочу, чтобы было так, а не иначе. Мне этот человек нравится, но он не делает ко мне шагов, он делает шаги не те, а возможно вообще не делает. Мне хочется здесь, чтобы было вот так. Ну а по-другому я что-то не согласна, по-другому я, возможно, также боюсь. Вот здесь больше основана предыстория вопроса на том плане, что здесь люди по отношению к друг к другу действия не совсем оправдывают себя, возможно, просто в человеческих глазах друг друга. Поэтому это могут быть любовные отношения, это могут быть также профессиональные, я не удивляюсь, но я не буду ссылаться чисто на профессиональные. Больше, конечно, здесь касаемо любовных отношений, либо любовников, либо мужчина-женщина, юми-юми и, все, и всех интересных дел. Но здесь, всегда, здесь основа. Я хочу так, а делают почему-то не так, как я хочу. И, и возможно, кто-то не делает, правда, каких-то шагов в вашу сторону, которых вы подразумевали, решали и тому подобное. Вы хотели, вы старались что-то делать. Возможно, также что-то намекать человеку. Человек это не делает. Человек делает иначе. Не так, как вот хочется, а так, как он думает. Что-то совсем... И, и результаты особо даже порой не особо радуют. Возможно, даже просто вы считаете, что человек для вас мало делает, либо человек вообще не так. Но здесь не, не состыковка действий другого человека по отношению к вам. И также наоборот. Я не исключаю, но все равно здесь я, конечно, бы за позицию больше, что кто-то делает что-то, но я, мне это не подходит, мне это не нравится, мне мало, я хочу чего-то определенного либо чего-то большего. Вот здесь я бы сказала, больше такая позиция с намеком на такие моменты. Давайте. Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Привет. Подумайте, пожалуйста, подумайте. Прислушайтесь к внутренней мудрости, прислушайтесь не к вашим ощущениям, а к вашему подсознанию. Послушайте ваше а, ваши шестое чувство. Пятое, десятое, как вы называете? Послушайте интуицию, пожалуйста, потому что здесь, возможно, обратитесь к книгам, обратитесь к каким-то знаниям. Не к людям, а к знаниям, к самой себе, к своей сути. И вот здесь послушайте, пожалуйста, свое внутреннее состояние прислушайтесь к самой себе, прислушайтесь также к своим, возможно, также ощущениям, я бы могла бы сказать именно в таком контексте а, Верховной Жрицы только потому, что вначале у нас выпала Королева Чаш. А, вот. а, поэтому, пожалуйста, прислушайтесь к самим себе, что вы на самом деле, на самом деле хотите, хотите ли вы так или иначе, что по этому, по, под собой подразумевает то или иное ваше желание, хотение. Возможно, разберитесь в психологии отношений, но вот здесь я могла бы тоже так же сказать. Прислушайтесь к каким-то источникам, и не всегда, что это люди другие. Вот здесь не про людей. Не про людей, возможно, также некоторая тишина кого-то очень сильно спасет То есть не сильно разглаговывается, да? Тише, тише. Да, здесь возможно сохранить тайную тишину тоже, если что. Если кто слышал и какой-то совет нужен, нужен, значит нужен. Поэтому но здесь все равно здесь надо прислушаться к своему собственному а, подсознанию, нутру. А, возможно, покопаться в каких-то книгах, либо покопаться в каких-то источниках, которые вам помогут и именно будут ключом для а, рассмотрения реализации с этим человеком. Я не исключаю все равно каких-то психологических тут аспектов, то есть покопайтесь в психологии, тоже я не исключаю. Вот, <клево> прислушайтесь к интуиции, дорогие мои. Ну вот здесь вот такой момент у нас происходит, Верховная Жрица, что же с ней еще поделать. Поэтому, дорогие мам, дорогие, дорогие вам, дорогие, дорогие, все, все, я уже, я, да. Если, может быть, кому-то поможет какая-то чья-то вера, и вопросы скрыты именно в вере другого человека. Но если вдруг такой момент, он может здесь проигрываться, я не исключаю. Поэтому, дорогие мои, но ну, здесь тоже может быть такое. То есть вопрос веры, если у вас какие-то... Грани суждения, и вы что-то не знаете, правда, здесь, в принципе, могут здесь... Если какой-то человек чему-то верит, либо чему-то верен, тоже можете как-то... Посмотрите, что именно. Возможно, ответ кроется в какой-либо вере, либо в ваш, либо в его. Если кому-то это понадобится, то есть такой, в принципе, ответ на вопрос тоже может, кстати, происходить. Может, кому-то вот женщина хочет, а до свадьбы у него вера не говорит, чтобы не не его вера женщина, а его вера в то, что он верит. А возможно, до свадьбы просто не. А она не понимает, почему. Дорогие мои, разные какие-то непонятные ситуации бывают. Поэтому здесь, короче, как-то так. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас четвертый вариант. Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Но перед этим посмотрим предысторию данного вопроса. Давайте предысторию посмотрим. Здесь вопросы. Предыстория вопроса, вопросы, вопрос, предыстория. Так. Предыстория. Не видим будущего с кем-то, да? Не знаем, что же будет дальше, не видим будущего, не знаем, как она будет, что-то все как-то под собой, как-то рушится. Здесь именно мнение суждения некоторых дам от отношения мужчин рушится. Нету спокойствия, стабильности, либо того, чего бы хотелось. Но при этом здесь именно основа — это немного глубокая печаль и такое немного состояние дискомфорта и потери определенных людей, либо обстоятельств устойчивой почвы под ногами вот что у нас хранит именно четвертый вариант то есть здесь люди априори не знают вообще что происходит и что может даже ожидать людей по итогу это может быть касаться будущего ну, то я бы сказала здесь больше касается будущего чем нежели поэтому здесь люди ссылаются на какое-то развитие либо как оно будет и тому подобное. Я не исключаю. Но здесь нету гладкой почвы под ногами. Человек это явно очень сильно тревожит. Он не знает, на что опереться, и что будет дальше. По отношению к определенному мужчине, тут у нас рыцарь чаш, по, -по, -по, по отношению к своей независимости либо зависимости, по отношению к тому, чему он имеет. То есть здесь больше такое, я бы сказала. Я не понимаю, что дальше происходит с ним, с ней. Я не чувствую почву под ногами, я не вижу будущего. Я бы хотела Хотела немного спокойствия, спокойной жизни, хороших взаимоотношений. Либо чтобы он меня не трогал, либо то, что у нас было все нормально. И вот здесь гладкой почвы под ногами просто хочется спокойствия. И, возможно, даже просто к чему-то стремиться, либо знать, что будет. И вот здесь именно такая позиция больше, как вот, вот не знаю, что и думать. Не знаю, что и думать. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот предыстория именно непонимание, что будет происходить, непонимание других людей, то, как он ко мне относится, как я к нему отношусь, то, что мы будем жить не вместе, где мы будем существовать, и где не будем существовать, именно нацел на будущее. Что же будет? Потому что сейчас я именно какого-то просвета, я бы хотела просвет, я не исключаю, здесь просвета, именно есть у людей. То есть я знаю, что я хочу, но такого Мнение, что это будет, здесь не особо есть. Ну, такой уверенности в том, что это будет. Поэтому вот здесь больше скорее именно какой-то, ну, я бы сказала, личности самой касаемо. И то, что какого-то незнания. Есть намётки? Я знаю, что я могу. Но что будет Дальше как оно развернется, как ситуация развернется между нами. Такой именно почвы уверенности в другом человеке, либо других в чужих действиях, либо даже, возможно, даже и своих нет. Вот, Вот. Поэтому вот так. <кхе> Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Возможно, также у некоторых и как-то закончено отношение, я не удивляюсь, у некоторых вообще нет отношений. я тоже не удивляюсь такому развитию. У некоторых как бы есть какие-то шажочки, но, возможно, кто-то не понимает каких-то шажочков. Вот здесь вот какое-то такое непонимание, но именно какая-то немножечко катастрофа в человеке, в самом, именно для него это все катастрофа. И я хочу знать, что будет дальше. Вот здесь вот такая позиция у людей. Надо понимать, кто загадывает, соответственно Они, На кого вы загадываете? Может, на кого вы загадываете? Я не исключаю Возможно, вы наблюдаете именно за тем человеком На кого вы загадывали Именно некоторую внутреннюю катастрофу Того, чего он может дать, чего не может дать Где вы будете с ним жить Либо где вы будете существовать Где он будет работать Либо что он будет делать Стабильности нет а Что можно сделать, чтобы наладить отношения? Ну, давайте вопрос, в принципе, такой что можно сделать, чтобы наладить отношения по этому варианту? Обращайте внимание, пожалуйста, на ваш потенциал и то, что вы вообще сделали в этой жизни. Немного я бы здесь сказала, обратите внимание на ваши возможности и на ваш именно внутренний потенциал. То есть здесь я бы сказала так. Обращайте внимание. Устремляйте на всевозможные обязательства, всевозможные действия. Не стоит вам скучать, не стоит вам грустить и к чему-то здесь даже готовиться. Вы способны преодолеть все препятствия и возможно, У вас достаточно сил, либо опыта в этом вопросе, либо знаний в этом вопросе, либо также навыков. Чтобы преодолеть все эти преграды, возможно, что невозможно, а возможно в вашей жизни, обращайте внимание на, то, на возможности, также. В вашей жизни, как вы можете реализовать свой истинный и внутренний потенциал. Посмотрите, что вы добились, потому что здесь люди добились все-таки чего-то, я так понимаю, по девятке Пентакли. Посмотрите, что вы имеете и что вы можете сделать в данный момент. Возможно, ваша реализация требует полной самоотдачи, либо какой-то ваш проект, либо ваша работа. Не то, чтобы я бы сказала, обратите внимание на взаимоотношения. Здесь скорее на внутренний потенциал и а то, что вы можете сделать, нежели кого-то... Ну, то есть наладить отношения чисто через себя и через настройку своих энергий внутри себя и что вы это все делаете как-то по благо, либо также чтобы как-то что-то реализовать. То есть наладить отношения через себя, не через человека, либо какие-то действия к человеку делать через себя. Если у нас тут даже силы рыцарь чар. через себя, все равно у нас силы заканчивается. Все это с восьмеркой жезлов. с другим человеком вы вряд ли что-то делать сможете да я прям сразу скажу то есть это да нет с другим человеком здесь здесь через себя Здесь, если вы будете успешны, если вы будете счастливы, если вы будете реализовываться, то, и в принципе, вы можете просто подстегнуть на это другого человека, но поддействовать на другого человека, я бы также сказала, здесь невозможно. Если человек грустит, человек не видит будущего, если человек в противоборстве с самим собой либо своей реализации, если не чувствует власти, не чувствует какого-то притяжения да, и чувствует постоянно некоторое давление со стороны какого-то другого человека, то вы ничего с этим поделать, к сожалению не особо сможете но, но своим примером вы можете просто Сделать немножечко больше Да Чем нежели что-то с человеком Да, дорогие мои Вам надо, вам надо, вам надо стремиться Вам надо меняться, вам надо В новой ситуации, на новые работы Кому-то, на новые отношения да? Возможно у кого-то и в новые отношения Если в принципе человек с вами Не хочет как-то общаться у кого-то придерживайтесь какой-то своей мечты, она вам покажет, как вам лучше всего выбираться в какие-то просторы и в какие-то новые ситуации, дорогие мои. На мечты, пожалуйста, мечты это очень сильно важно в этом варианте, обратите на них внимание. Они подскажут вам, как надо будет действовать в своей собственной жизни и распорягаться своей собственной судьбой. Дорогие мои, пожалуйста... Поэтому здесь расклад именно вот такой интересный. Поэтому вопросов у нас а, вроде как нет. Надо проявлять? Нет. К загаданному человеку тут бесполезно что-либо проявлять. Но своим примером и тянуться к своим желаниям вы очень можете. Не тратьте время на людей других, тратьте время на себя в первую очередь. Но потом вы будете от этого знать, что нужно и требуется другим людям. Вот почему здесь всегда есть некоторая основа стремиться к своим желаниям. Исполнив свои желания и даже через какие-то свои желания вы можете найти людей новых, вы можете найти отношения новые, вы можете изменить ситуацию в лучшую сторону, но через свои желания, не через желания другого человека. Это бесполезно, если кто-то не хочет. И заставлять тоже бесполезно. Поэтому, дорогие мои, вроде вопросы, я бы сказала, все, ответ, ответ, так, все. А, стремитесь к своим желаниям. Здесь что-то испортит, не то, что если кто-то говорит, что что-то кто-то испортил, а, нет, здесь не то, что нет, здесь... Что сделано, то сделано. Что сказано, то сказано, и это не вернуть. Кто-то это понял, а кто-то это не понял. Из тех людей, кто здесь загадывает. <coughs> всех какая то свой некоторый путь. Находите свой путь через свои мечты. Поэтому здесь что-либо, что сделано, то сделано. Вы этого воротить назад не сможете. Вторых шансов не бывает. Но используйте свои сегодняшние шансы по благ пожалуйста поэтому спасибо вам за то что вы были на если во благо это для другого человека тогда вы не расслышали позицию еще раз говорю поэтому ладно здесь просто некоторые условия надо выполнить чтобы все было окей я эти позиции если что и условия сказала поэтому спасибо вам за то что досмотрели до конца комментируйте ставьте лайки и спасибо вам за все если что, если хотите знать о картах немножечко больше, переходите на Бусти. Поэтому и там есть закрытый час, что-то прям гляделку можно личную. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо вам за все и желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!